Скрипты. Есть такое слово в современной терминологии продаж. Вообще скриптом принято называть некий программный сценарий. Более точная формировка скрипта звучит так. Это исполняемая процедура, которая запускается автоматически или же с помощью команды, управляющей единицы системы. Но что касается продаж. Нужно действительно разобраться, является ли применение этой технологии в продажах недвижимости чем-то полезным или это нечто ненужное, да не многие. Мы долго экспериментировали с нюансами этой технологии и разбирались, насколько она подходит нашей действительности и что следует учесть, работая в конкретных обстоятельствах конкретной строительной организации. В продажах принято называть скриптом заранее разработанный сценарий на каждый этап взаимодействия с клиентом, начиная с момента первого контакта. И это также называется скриптом, автоматическим сценарием. Потому что цель этого сценария именно автоматизация или систематизация взаимодействия с клиентом, достижение прогнозируемого результата, повышение вероятности достижения целевого действия на каждом этапе продаж. Например, при первом звонке в отдел продаж застройщика это цель назначения встречи или показа объекта. При встрече в офисе это предварительная бронь, либо другая четкая договоренность на следующий шаг с клиентом. Есть много мнений за и против использования скриптов в отделе продаж. Против – это каждый клиент индивидуален. Продажи – это искусство, люди – это не роботы. С этим не поспоришь. Но при этом и менеджеры разные, разного уровня подготовки, в разном настроении с разным пониманием и так далее. А внедряя скрипты, мы обобщаем лучший успешный опыт продаж в этой компании, усиливая его профессиональными техниками продаж и психологии, и нашим практическим опытом, и докручивая эти сценарии в процессе работы, выбирая наиболее эффективные модели взаимодействия, и тем самым, не пускаем продажу на самотек, а напротив, на каждом этапе мы повышаем вероятность успешного достижения цели, увеличиваем конверсию и как следствие и объем продаж компании. Хороший пример использования сценариев – театр и кино. Ведь там актеры тоже говорят по сценарию, специально написанному и заученному актерами. Но при этом, смотря кино или представление, мы не думаем об этом, мы сопереживаем, смеемся. Плачем, так и вы при желании сможете сделать из своих сотрудников виртуозов продаж, которые смогут управлять эмоциями ваших клиентов, выяснять их истинные потребности, помогать сделать им правильный выбор, тем самым увеличивая свою эффективность и системы продаж вашей компании в целом. Использование скриптов продаж ни в коем случае не подразумевает чтение по бумажке. Это шпаргалка, алгоритм, который надо четко знать и, самое главное, понимать. И, конечно, очень важно вдохнуть жизнь в сценарий, добавить эмоций, немного экспромта. Этому мы также обязательно учим менеджеров. Но при этом даже необученный менеджер, которому выдать скрипт и пояснить его логику, структуру и цель, уже через день сможет начать работу. И это тоже важный плюс использования скриптов в отделе продаж. Но, как и во всех методиках, здесь есть масса нюансов. Во-первых, как я уже говорил, нельзя читать скрипты. Необходимо частично их выучить, а самое главное понять их, логику и цели. Во-вторых, нет готовых скриптов. И это большая ошибка. Найти в интернете или купить их у псевдоконсультанта, готовые скрипты, это не будет работать. Да, конечно, какие-то блоки могут дублироваться, быть похожими, если это одна сфера, но при этом у каждой компании своя специфика. Регион, продукт, технологии, многое другое. И, как следствие, разные клиенты и разные подходы. Третье. Продажа конкретного продукта в конкретной компании – это технология. И как любая другая технология, она должна быть четко описана и регламентирована, а при необходимости подвергаться доработке. В недвижимости такие случаи – это изменение ситуации на рынке, новый жилой комплекс, новая целевая аудитория, новая рекламная кампания или смена маркетинговой стратегии. Во всех этих случаях скрипты должны корректироваться и дорабатываться вновь до эффективной модели. И самое главное – Крайне важно не только создать, но и закрепить скрипты в вашей системе продаж. Вроде это очевидно, но при этом из опыта могу сказать, что в большинстве проектов это вызывает саботаж персонала, особенно на первоначальном этапе, либо происходит постепенный откат при отсутствии должного контроля. В наших консалтинговых проектах, со строительными компаниями, этап внедрения скриптов занимает не менее двух месяцев. Это обучение персонала, внедрение идеологии, это совместное прослушивание звонков и постоянная докрутка скриптов до максимальной эффективности. И основная работа во внедрении скриптов заключается именно в работе с персоналом.